Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые нижневартовцы! Сегодня наш город вместе со всей страной отмечает великий праздник – День Победы. Чем дальше от нас победный 45-й год, тем сильнее мы будем его помнить. Мы будем его помнить, потому что проводили на фронт более сотни нижневартовцев, отцов, мужей и сыновей. Вернуться домой смогли единицы. Мы будем его помнить, потому что наш народ доказал – нет силы, способной его сокрушить. Любовь к родине и свободе оказались крепче самой мощной армии того времени, покорившей пол Европы. Мы будем его помнить, потому что в наших жилах течет кровь тех, кто брал Берлин и освобождал целое государство от коричневой чумы. Бессмертный подвиг наших земляков увековечен здесь, в Парке Победы. Имена павших героев высечены в граните, и в наших сердцах, а значит никогда не будут преданы забвению. Дорогие участники войны, сегодня и в каждый мирный день мы низко кланяемся вам за ваш подвиг, за нашу жизнь. Здоровья вам, победители, и долгих лет с праздником, с Днем Великой Победы!